Раскланиваясь направо и налево, Ликини въехал в город. На следующий день император сел в кресло и слоновой кости, поставленные для него на форуме. Форум – это главная площадь в римских городах. Возле Ликини стояли родовитые сенаторы, члены магистрата Гераклеи. Император подозвал к себе Феодора. Стратилат говорил Ликини, – «я давно знаю тебя как храброго воина». Умелого полководца. Доказательство этого на твоей груди. На кожаном панцире Феодора густо теснились наградные фалеры. Фалеры – это знаки воинского отличия в римской армии в виде круглых блях. Я приятно удивлен тем, что ты оказался и прекрасным администратором. Из Гераклеи исправно поступают налоги. Город содержится в образцовом порядке. Улицы подметены. Нет развалившихся от старости домов. Проезжая по улицам, я не видел грустных унылых лиц. Жители выглядят бодро, весело. Видимо, мне о чем печалиться, ничто не тревожит их. За них печалишься и тревожишься ты. Хвалю, хвалю. Ты заслуживаешь повышения по службе, и оно не замедлит. Не забирай императора от нас Феодора. Мы все любим его. Пусть он останется в Гераклее. — раздались крики из толпы. Феодор спокойно выслушал притворные похвалы императора. Он знал Ликиния как беззастенчивого лицемера, который в глаза хвалят человека, а за спиной его готовит ему погибель. Порадовали Феодора только голоса горожан. — Не перебивать меня, — возвесел голос Ликини. — Также я знаю тебя как законопослушного римского гражданина. По случаю нашего прибытия в Гераклею, воскури Фемиан перед статуями олимпийских богов. Феодор в ответной учтивой речи сказал, что не отказывается принести жертву богам, но просит дозволения взять статуи богов, которые привез Ликини к себе домой. Ликини согласился. Статуи отнесли в дом к Феодору, который разбил их молотком, а обломки раздал нищим. По прошествии двух дней император вновь собрал народ на форуме. Премудрящий Феодор», — сказал он, — «принеси же жертву богам, дабы весь город, оценив твое благочестие, служил им с большим усердием». Прежде чем Феодор ответил, один из воинов опередил его. «Государь», — сказал он, кинувшись Ликинию в ноги, — «Феодор обманывает тебя, не верь ему. Вчера я видел золотую голову Аполлона у нищего» который сказал, что получил ее от него. Феодор, это правда, побографев от гнева, спросил император. Да, правда. Я сокрушил твоих богов и хорошо сделал. Как могут они помочь тебе, когда они сами себе не смогли помочь? Негодяй, изменник, взрывел Ликини, топая ногами. За что гневаешься, государь? Я доказал тебе ложность твоих богов. Если Юпитер истинный бог, а чего же он не поразил меня молнией? Ты поклоняешься богам ложным, а я поклоняюсь богу живому, вечному, и его одного славлю. Ликини приказал пороть Феодора Валориевыми жилами. Смеясь над его страданиями, он говорил, «Ты хулил наших богов, умник, а избавил ли себя от смучений? Помог ли тебе твой бог?» Не отвечал мучитель, молился. В ярости Ликиний велел бить Феодора оловянными прутями, сжечь огнем, острыми черепицами расцарапывать его раны. Святой Феодор переносил муки с терпением, повторяя «Слава тебе, Боже мой!» После долгих истязаний его заключили в темницу и пять дней не давали ему есть. А Феодору ночью было явление, возвестившее, что время подвига его близко, во время молитвы осиял его небесный свет, и он услышал голос. «Дерзай, Феодоре, я с тобой!» Через пять дней его вывели из темницы и распяли на кресте. Охрана императора стреляла из луков прямо ему в лицо и выбила стрелами оба глаза. На мгновение святой мученик ослабел духом. «Господи!» — в тоске возвал он. «Ты обещал быть со мной». Почему же теперь ты оставил меня? Меня растерзали ради тебя, Ослепили, плоть моя изнемогает. Помяни меня, Господи, и прими дух мой, Ибо отхожу я от жизни сей. Феодор замолчал И бессильно уронил голову на грудь. Полагая, что он скончался, Ликиний удалился во дворец, А безжизненное тело велел оставить на кресте. Наступили сумерки. В их таинственном свете Феодору явился ангел Божий. Легко сняв мученика с креста, прикосновением своих крыл, он исцелил его кровоточившие раны, вернул ему зрение и сказал. Радуйся, добрый воин Христов, укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он не разлучен с тобой. Не сомневайся, у Господа ждет тебя венец бессмертия. Император послал центурионов Антиоха и Патрикия, чтобы они сняли с креста тело Феодора, положили волобяную гроб и утопили, утопили в море. Тело стратилата не должно достаться христианам. Что же видят центурионы? Феодор, живой и невредимый, сидит у подножия креста и радостно слабит Бога. Десница Господне вознесения. Десница Господни, сотвори силу! Не умру, но жив буду, и повем дела Господни!» – пел мученик. Патрикий, прежде внимательно слушавший поучение Стратилата, уверовал в Господа, воскликнув, «Велик Бог христианский, и нет другого Бога!» Антиох, изумленный чудом, какое-то время стоял, не в силах вымолвить ни слова. «Мученик Христов!» – вдруг вскричал он, – «от всего часа и я христианин!» Вместе с центурионами уверовали в Господа и подчиненные им 70 легионеров. Узнав о случившемся, Ликиний спешно отрядил к кресту легата секста с тремистами воинами, дабы истребили они всех верующих во Христа. Ну и секст с воинами поклонился Господу. Начальник охраны заявил Ликинию, что ежели помедлить, помедлить вся Гераклей станет христианским городом. Ликиний послал палача чтобы тот казнил Федора, но окружавший Федорова народ дружно набросился на палача, отнял у него орудие казни, а самого чуть не разорвал на клочки. Феодор усмирил толпу. «Подобает, братья, мне идти ко Господу моему, Иисусу Христу», — сказал святой угодник. «Не противьтесь императорскому служителю». Помолившись, Феодор покорнош пошел за палачом на казнь. Со свечами христиане Гераклеи сопроводили тело великомученика до места погребения. Впоследствии оно было перенесено в родной город Феодора Евхаиту. Дорогие братья и сестры, великомученик Феодор Стратилат в жизни был довольно богатым человеком. Имел власть, деньги, почет, уважение. Но когда встал выбор между земным богатством, и вечной жизнью со Христом он добровольно отказывается от земных благ и предпочитает небесное царство, являясь тем самым и для нас примером. Также и мы, по примеру Феодора Стратилата, не должны сердцем привязываться к земным благам и помнить, что впереди нас ждет жизнь вечная со Христом. И, как говорил Спаситель, собирать в себе сокровища на небесах. И да поможет нам в этом святой великомучник Феодор Стародилат. Я вас поздравляю с днем памяти этого удивительного святого. Храни вас Бог!